психологи коучи люди эксперты помогающих профессий врачи психотерапевты и другие люди которые помогают другим людям делюсь с вами результатом первого дня рекламы которую мы сделали в инстаграм директ для меня это был первый опыт параллельно идет реклама в таргете а сейчас, вот мы сделали вчера рассылку по целевым людям в Директ. Есть такая функция. Говорят, что сегодня она, ну это типа спама такого. Рассылают специалисты, закупают отдельные какие-то аккаунты и отправляют по целевой аудитории свои конкретные предложения. Вчера у меня был такой опыт. И я скажу вам, что я слышала про этот опыт, но у меня его... Не было такого. Одну я сделала как-то маленькую рассылочку. Пришло пять человек на консультацию. Я поняла, что это работает. Больше я не инвестировала в, эту, в этот вид рекламы. Ну и за что я благодарна людям, которые налетели на, в ответ на мои рассылки. Вчера я делала короткий такой месседж. Там, ну, он почему-то у нас сбился, и написали многие в личку, чтобы я повторила, как реагировать на таких критиканов, на таких людей, которые тебе там готовы тебя съесть с потрохами. Вчера был парень, два парня было, один пишет, я инвестор, и, наверное, я не ваша целевая аудитория, но вначале он спросил, а сколько вы зарабатываете в месяц? Я ему ответила, мне нечего скрывать, я достаточно зарабатываю, слава богу, за свои годы я сумела так построить свою жизнь, что у меня есть за что жить. И вот этот коучинговый консультационный бизнес, он вначале был для меня как хобби, сейчас для меня это смысл моей жизни, если хотите. Потому что здесь за 10 лет работы я поняла, что у людей более столько конь не валялся. И специалисты нужны сильные, уверенные, которые смогут не то чтобы противостоять, противостоять тоже. Смогут, знаете, как мудро, адекватно, с помощью психологического айкидо где-то, но этому тоже надо учиться. Отойти в сторону и посмотреть, а что же эти люди из себя представляют, которые набрасываются на тебя. Ну, вот вчерашний парень, значит, пишет. Развелось тут вас диванных гипнологов. Да вы там сидите, там где-то лежите и что-то тут рассказываете. Ну, я ему ответила, ну, если у меня в день по 20 прилетает в директ разных э, таких спам что ли да объявление я спокойно смотрю что мне подходит что мне не подходит удаляю ты имеешь право удалить он же как начал там мне рассказывать что вот вас тут так развелось много вы тут все лещите вы тут все что-то предлагаете там энергопрактики там какие-то хилеры там еще кто-то гипнологи я ему ответила если вам не нравится это Просто проходите мимо. Вы можете, имеете право это не включать. Ну, просто не включать разрешение на переписку. Логично. Он продолжает там что-то слачить. Я зашла на его страничку, вижу, что он занимается видеосъемками. Ну, там такие интересные съемки, как для меня, опять же, как для меня. У него своя, своя аудитория. Женщины с какими-то яркими красными губами, какие-то змеи там. Ну, короче, у каждого... Своя жизнь. У каждого свой мир, своя карта мира. И каждый живет тем, что он живет. И на него приходит похожие, его целевая аудитория. Я же не стала его в ответ, там, э, ну, ну, мне не нравится то, что он делает. Но это не мое. Но я ему ответила, у каждого свое кино. Если вам не нравится, просто проходите мимо. Что же я для вас хочу сказать? Как я это почувствовала? Конечно, меня ну, немного это зацепило. А с другой стороны, я поняла, что это может отложиться очередной болью и страхом на тех людей, которые только собираются делать рекламу, делать свои выступления, потому что вы найдете всегда людей, которые будут вызов... у которых вы будете вызывать раздражение, потому что эти люди, по сути находятся на таком уровне развития, когда у них недовольство собой, когда у них уровень горизонтальных целей вот то, о чем мы будем говорить с вами, и решать, где взять силы в вертикальных целях. На трехдневном интенсиве, вся правда о звездном коучике. Так что ссылочка в шапке профиля, кто еще не зарегистрировался, милости прошу. Ну, а сегодня я в личных комментариях увидела, что многие хотели после сторис. Я с коротенький сделала по этому поводу. Как реагировать на таких критиканов, на таких людей, которые э, выливают на вас свою грязь, свою, свою боль. И мне говорят, у вас на ну, только одна минута. Ну, я решила выйти э, еще раз в эфир. Э, он же не лез к вам со своей назойливой рекламой, пишет тут одна девушка. Сегодня, отвечаю, один из способов трафика – это директ, личные спам-рассылки. Да, я не люблю спам сама, но я вижу, как люди говорят и реагируют, как, какой отлик и какая конверсия. Поэтому я решила попробовать и буду пробовать дальше. Если это работает у других, почему это не должно сработать у меня, это вам отвечаю, тот, кто пишет про спам там, и так далее. Сегодня очень важно следить за тем, что происходит в мире, каким образом вы можете себе привлечь клиентов. Есть дорогая реклама Яндекс, Директ, Старкет и так далее. А есть напрямую рассылка, которая может отреагировать ваш клиент, он ждет вас. Понимаете? Этот клиент вас ждет, а вы боитесь сделать. Если же вам не подходит, вот как я говорю про свой опыт, я открываю каждое утро, а там у меня целая куча предложений, спам. Я смотрю, что мне подходит. А что мне не подходит, я просто удалить, удалить, удалить. Я не трачу на это свое время и силы. Я просто знаю, как разумный человек, что люди живут так, как им нравится. И реагировать злостью. Вот сегодня, значит, вместе с тем, что я вышла еще раз в эфир, спасибо большое, что не получилось загрузить вчера видео полностью. Написали люди, которым интересно. Вот я сегодня пишу повторно это видео. Так как сегодня за день я увидела, что там под этой рассылкой, прямо прям на моей этой страничке предложений, где я предлагаю зайти в трехдневный коучинг, у вас там ошибки, вы там поленились, пожлобились на копирайтера, у вас там маркетинговые какие-то, аж там какие-то нарушения, ну, то есть неправильно вы написали. И я захожу на страничке этих людей, и я смотрю, сколько у них подписано, Сколько у них комментариев? Какие у них фотографии? Я вам скажу, как психотерапевт, психодиагноз, люди, у которых напряженное лицо, такое прям сжатое, у них боль внутри, они готовы выплеснуть где угодно, и тут попадается ваша рассылка. Поэтому я вас очень хорошо понимаю. Те, кто мне сейчас тут накидали э, всяких своих там э, комментариев, спасибо вам большое. Вопросы по ошибкам в копирайтере, где ошибки, напишите, я попросила, если вы эксперты в своем деле, и вы помогаете миру, так прямо тут регистри... написали, напишите, где ошибка. А тут идут такие прям, кто кого лучше. А одна пишет, девушка, я миру не помогаю, у меня своих задач хватает. А зашла на ее страничку, она СММ, по-моему, или копирайтер, я не помню кто. Стоп, давайте разберемся. Если вы помогаете с помощью своей экспертности, каких-то умений, компетенций другому человеку или людям, то эти люди что, не в этом мире? А? Вы помогаете миру, одному человеку вы помогли, вы помогаете миру. Я не помогаю миру. Захожу на страничку, а вот там такое лицо сжатое, перекошенное, перекошенное на всех фотографиях. Психотерапия нужна. Полюбить себя нужно. Полюбить себя, чтобы людей воспринимать по-другому. Я вам скажу, как психодиагноз, которая проработала многие годы в серьезной структуре, и по почерку графология, графоскопия, по рисункам и по физиогномике, я очень хорошо понимаю, на что я сейчас говорю. Поэтому, перед чем писать, подумайте, кто вы. Если вы специалист, вы помогаете другим, то на каком вы этапе уровня развития находитесь? Что вы вот так вот швыряете своей злостью, своими э, колками там? Спасибо вам большое, я учту. Но если вы помогаете людям с любовью, и вы продаете с любовью свои услуги, то вы не будете так швыряться и кидаться. Но я вам благодарна. Еще раз показываю тем, кто подписался на трехдневный интенсив правда о звездном коучинге», Скажу вам так, кто боится вот таких вот критиканов, вот таких вот умных очень, просто знаете, у них еще боль нерешенных вопросов внутри. Они находятся еще на том этапе развития, когда их раздражает одежда другого человека. Вот мне, например, не нравится, когда люди выставляют свое белье, когда они выставляют свою еду. Но сегодня модно выставлять, оказывается, свое белье, ходить в рубашке и показывать сториз. Сегодня, оказывается, это модно. Я это не принимаю. Мне это кажется это неправильным. Но я все равно показываю иногда, что я кушаю, потому что сегодня это модно, потому что сегодня это тренд. Понимаете? Поэтому, когда на глянцевой страничке, на первой страничке у вас красивая фотография, и это показывает, что вы не позлобились и сделали качественную фотографию, потому что вы уважаете своих клиентов. А другие фотографии у вас в вашей ленте есть, где вы с прической, без прически, в спортивном костюме, как обливаетесь холодной водой, или делаете гимнастику, или в спортзале качаете свои мускулюс глютеус. Кто знает, что это, напишите в чате. Так вот, друзья мои, вот те, кто на вас кидаются, будут критиковать – это нормально. Вы таким образом прокачите свой дух. Да? Вот почему большинство людей боятся выходить в эфиры, боятся делать рекламу, боятся делать же вот эту спам-рассылку. Я долго к ней шла. Идти, не идти. Теперь, что касается… Я обещала ответить, что касается количества людей в Инстаграме. Я вообще не очень люблю Инстаграм, честно вам скажу. Мне… Как-то я выступала раньше на конференциях и там брала своих клиентов. Потом мне очень нравился YouTube, и я туда просто выкладываю свои видео. И до сих пор я люблю YouTube, и туда хочу тоже перейти, более детально с ним работать. Но сегодня говорят тренде Instagram, TikTok, там, где люди любят по чуть-чуть, чтобы там что-то двигалось, шевелилось, шевелилось. Ну и так как я не разбираюсь в этом, я наняла людей, мне там оформили его, там что-то начали делать, я вообще не Копенгаги в этом Инстаграме. И говорят, надо, чтобы было 10 тысяч, чтобы там свайпы было делать и так далее. Ну, я слушаю, что люди говорят, как набрать людей, там, лайкеры, гивы, там. И я на все это велась. В итоге там наверняка половину нужно почистить. Потому что, когда я веду свои тренинги по отношениям, по постановке целей, по здоровью. Сейчас вот я веду программу, повторно запускаю уже более так масштабно. Даже вот сделала спам-рассылку в директе, я воспользовалась таким способом привлечения. И вам благодарна за эту обратную связь. Так вот, сейчас, когда я веду уже для психологов-коучей, экспертов, как свое «я» поднять уверенность в уверенность себе, чтобы дорого продавать, людям адекватным. Потому что если приходят такие люди, это не ваши люди. Так вот, отвлекаюсь. Я набрала кучу этих подписчиков, там даже что-то 1012 было. Ну, нагнали. Кто за пылесосом, кто до пустышкой пришел, кто за детской коляской, кто за... Ну, вы знаете, да? Ну, мне это не нравилось. Ну, ну, ну не мое это. Но ну, я шла на поводу у специалистов, гуру, что это типа надо. Что сегодня хочу вам сказать? Я с удовольствием почищу и буду чистить еще Инстаграм от э, балласта, от тех людей, которые э, не мои э, целевые. Также в группах Telegram, Facebook, везде буду чистить в рассылной базе GetResponse и SmartCenter везде там, везде там есть у меня рассылки буду чистить от мертвых душ потому что первое, это не ваши люди второе если у вас не открывают ваши письма, значит, это люди перегорели, и вы не успели ну, зацепить их, да, вот чем-то таким. Люди уже побежали, как ну, на другое пастбище, там, пастись, там, искать что-то другого. Это тоже нормально. С другой стороны, если у вас мало подписчиков в Инстаграме, у вас есть 10 подписчиков, но это ваши адекватные подписчики, радуйтесь, вы можете продать на миллион рублей, на 10 подписчиков, я говорю условно, но это так. Потому что не важно количество, важно качество, понимаете? То же самое в Фейсбуке, то же самое везде. Вот сейчас буду тоже чистить, я уже начала чистить, и вижу, люди пош... зашевелились. Или ты как-то пишешь, комментируешь, лайкаешь, включайся. Или нафиг с базой. Идите туда, где бесплатно, где вас устраивает, где вам э, дают какие-то аффирмации. Там. Ради бога. Потому что я тренер... Личностного развития я тренирую у людей навыки на основании другого мышления, понимаете? Чтобы вы сами ходили уже, а не на одноразовых консультациях. Сегодня об этом будет отдельное видео и пост. Следите, кому интересно, что такое одноразовые консультации, почему это лейкопластырь, и почему это не экологично, почему мы обманываем клиентов, когда проводим одноразовые консультации. Ну, об этом будет позже. Сегодня вот завершаю, как реагировать на диванного гипнолога, ты диванный гипнолог, вас тут развелось на критиканом, которые пишут, так вот, еще раз под, подчеркиваю, первое для тех, кто боится выходить в эфир, чтобы на, не налететь на руку товарища крепко сжатого в кулак говорите так и тебя вылечим ну про себя, понятно, что не надо так говорить это как бы не совсем экологично про себя просто говорите да, и такие люди бывают зайдите на ее страничку, на его, посмотрите. В любом случае у вас будет представление, продиагностируйте что это за человек. Это первый момент. Просто идите дальше. Моська тяукает, а караван идет. Да? Вы же караван, вы же сильный человек. Поэтому, чтобы влиять на мир, помогать людям, услышите меня, помогая одному человеку, помогаете миру. Если вы хотя бы одному человеку помогли сделать жизнь его лучше, вы уже помогаете миру. Ведь этот человек является частью этого мира. Согласен, поставьте плюси в чат. Поэтому девушка, которая сцепив губы, с ярко накрашенными губами там у себя, я видела ее на ленте, которая писала там немного своих там комментариев, там, таких экспертов. Спасибо вам большое, я услышала вас. Вам как психотерапевт, как психодиагноз, говорю, поработайте со своим я, со своим недовольством в себе, со своей злостью, что у вас не так. Потому что люди, которые двигаются, идут, развиваются, они знают, как это непросто. И они других поддержат. Скажут, тебе напишут личку, слышишь, Надежда Викторовна Новосельска, там у тебя ошибка, хочешь, я тебе помогу, подскажу. Это такая, ух ты, спасибо, а можно я тебе чем-то помогу? А может, мы коллаборируемся? А может, мы станем партнерами в этом месте? Понимаете? А человек тебе типа, хочет выпендриться, привлечь себе внимание, показать, какой он крутой. Да слава Богу! Только это уровень подросткового возраста, когда тебе вовремя не сказали, ты молодец, Сашуля, Петюля, Галюня, на тебе конфетку, и ты привык с детства вот этот детский этот комплекс вечно доказывать, что ты классный. И тебя надо критиковать кого-то накинуться на кого-то. Это проблемы детских, это симптомы детского подросткового нерешенного вопроса. Поэтому взрослый, адекватный человек, он смотрит, который проходит путь непростой, он смотрит, о, этот человек вышел. Этот человек вышел там, не знаю, с немытыми волосами. Ну, это уже чересчур, мне кажется, но тем не менее. А зато он вышел, дал хороший, качественный контент который мне помог. Но опять же, как насчет немытых волос, тут вопрос уже другой. Просто мне однажды я выступала в розовом платье, мне нравятся живые яркие цвета. А мне же уже, я же уже девушка такая в возрасте, да, то есть как бы нужно продумывать свой стиль и там подбирать. Ну, я вышла как-то в розовом платье, тут что-то вела какой-то эфир, и одна пишет, «А кто вам подбирает одежду, типа? Что это за стиль такой?» Захожу на ее страничку, смотрю ее в маечке. Она на главной страничке Facebook своей профильной. Такая черная маечка, или ну, какая-то такая типа мужская маечка такая, с этими вырезами, э, в штанишках каких-то. Думаю, блин, на сути кто. Поэтому поймите такую штуку. Люди так устроены, что они подавляя других, выпендриваясь, показывая свое преимущество, они как хотят самоутвердиться. Это, к сожалению, большинство таких людей. Это люди, живущие, повторюсь, в горизонтальных целях. На трехдневном интенсиве ⁇ Вся правда о звездном коуче ⁇ ссылочка в шапке профиля, я более детально покажу на первом дне нашего интенсива. Это большинство людей так живут. Они не решили свой вопрос. Они находятся вот в этом... В детском возрасте они не стали еще взрослыми. Они не прошли на более серьезный уровень жизни, не взяли ответственность за свои результаты. И они во всем видят вот то, что им попадается под их глаза. Вот они там видят, вот они там критикуют, все не так. И таких людей, опаньки, иди сюда. И если вы разбираетесь, понимаете, что это такое, вы просто улыбнетесь и скажете, ну и такие есть, спасибо вам большое. А про себя думаете, и тебя вылечат, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию. Поэтому, друзья, это вот реакция на то первого дня значит, рассылок в, в, в, в директ, в так называемым спам. По количеству регистраций на сегодняшний день, кому интересно, скажу в личке, кто придет ко мне на консультацию. Скажу, что количеством регистраций адекватный психологов, коучей, врачей меня радует. Какую конверсию, не скажу. Но зато я теперь знаю, что спам-рассылка тоже работает. И э, по отношению к таргетинговой рекламе и другой рекламе она выгоднее. Не намного, ну, процентов процентом на 30 выгоднее. Но мы же занимаемся бизнесом, надо считать. Ну и заодно нарветесь на таких вот интересных товарищей, которые просто мимо пройдете, если понадобится вам справляться с такой ситуацией. Насколько вот вы сейчас слушаете меня, насколько вам сейчас было полезно? Вы делали Вы делали вы спам-рассылку, такую рекламу, такой способ рекламы на целевых клиентов? Напишите здесь, поставьте плюс или минус, кто делал. Встречались ли вы с критикой в свой адрес, когда выходили с какими-то предложениями? Потому что, смотрите, когда у вас просто оформлена страничка, кто вы там, специалист какой, да? А еще у кого-то и правильно написано позиционирование, кому помогаете? Ну, более-менее правильно. Потому что большинство неправильно написано страничка позиционирования. Вы, ну, об этом я буду вести другие эфиры. Будьте на связи, более детально мы будем разбираться в интенсиве, но все равно я буду давать еще, чтобы заходило больше в голову, потому что по себе знаю, сколько много нужно маленькими порциями вкладывать, чтобы оно отложилось. Так вот, большинство людей не имеют правильного позиционирования. Не видно, кому вы помогаете. Ну, вы психолог, ну вы коче. И шо? Ну и шо? И дальше что? Там нет, кому помогает и за сколько. Это большая ошибка. Даже те, кто пишут, кому помогают и за сколько, где-то прошли какой-то курс, тренинги и написали правильно, они все равно кидаются вот о таких, как ну, пишут вот такие едкие комментарии, поправляют. Это тоже показатель, что люди сидят на попе ровно. Многие боятся делать какие-то рекламы, жлобятся денег, жлобятся, боятся вот таких вот, именно жлобятся денег. Я говорю, потому что хочешь взять, отдать. Сначала нужно вкладываться. Если вы сидите и ждете, что вас будут просто так находить, да не будут. Нужно вкладывать рекламу, дорогую, недорогую. Я более детально буду показывать, рассказывать, как. Я делала другие еще маленькие, небольшие рекламы, тоже работают. Надо все пробовать. Так вот, если вы боитесь высовываться, то ничего и не будет. Вы просто будете сидеть сутками продавать за 3000 рублей свои консультации или курсы, и на этом все закончится. Нужно, нужны действия, которые вполне может быть, вызовут вот такую реакцию. Напишите, кто из вас проводил такие уже большие, небольшие какие-то рекламные кампании. Была ли у вас критика на ваш, на ваш счет? потому что вот эти эзотерики, хиллеры, киллеры, там, энергопрактики, вас тут так много развело с диванных там, гипнологов, ну, кто-то пойдет на какого-то парня шепелявого, у которого даже образования нет, медицинского, психологического, он не имеет права быть гипнологом, по большому счету, там, за 3000 рублей, да, а кто-то пойдет специалисту с опытом, не полениться, зайти на его страничку, посмотреть, кто он, что он, полистать. Ведь в, телегра... вот в Инстаграме все от человека написано, если он сюда все выложит. Отзывы, какие программы проводились, дальше, что это за человек. Ведь можно зайти и все узнать, а не кидаться. А какой вы специалист? А если у вас дипломы? Не поленись, зайди, посмотреть. Но опять же, смотрите. Если человек вот так вот ведет себя, а вы уже знаете, что это значит, ему не важно стать вашим партнером или вашим клиентом, такому человеку важно вылить свою злость. Помочь? Напиши. Надежда, мне так все нравится, не нравится, вот я вот это умею, вот я могу вам помочь, если вы, конечно, хотите. Понимаете? Вот. С следующим, да, спасибо большое за реакцию. В следующем эфире я расскажу вам, покажу вам, как мы обманываем клиентов, когда проводим с ним и короткие одноразовые консультации. Что это значит? И как мы теряем и как мы вообще нарушаем экологию мира, когда проводим одноразовые или там двух-трехразовые консультации, помогая людям. Ну, а я вам благодарна за то, что вы со мной были на связи. Спасибо вам большое. Если есть вопросы, пишите в личку, с удовольствием вам отвечу. Проведу с вами разбор, если хотите, бесплатно. 30-минутный разбор я даю бесплатно, покажу куда, чего, как. А дальше уже захотите, пойдете, не захотите, не пойдете. Это вас к ничему не обязывает. Про консультации тоже отдельно будет видео и статьи, чтобы вы понимали просто, нужно, не нужно делать, зачем они нужны. Ну и, конечно же, кому интересно, трехдневный интенсив, вся правда о звездном коучинге. Пока бесплатный. Шапки профиля. Пока-пока.